Чего на C1000 я сделать не могу. И сделал свои выводы. Сегодня я хотел бы вам рассказать о кресло-коляске Caterville 4WD. Коляска российского производства, которая делается в городе Новосибирск. Это уникальная вроде коляска так как она имеет полный привод на каждое колесо по одному двигателю. Коляска отличается невысоким весом, всего 75 кг. Ну а сейчас, ребят, мы поедем ее тестировать. Oh, it is. Я тебя доставать не буду. Я протестировал кресло коляску Caterville 4WD и сравнил ее со своей Отто Бок C1000 DS и сделал свои выводы в том, что она практически ни в чем не уступает моей C1000. Когда я первый раз сел на коляску Caterville, мне было очень удобно, особенно понравилось, что спинка жесткая. но мне не хватало боковых упоров на спинке, так как спина у меня не держит. И при езде по кочкам и неровностям меня кидало из стороны в сторону. Также мне не хватало глубины сидения. Я боялся, что у меня произойдет пластик, а я сползу с сиденья и упаду. Мне хотелось бы, чтобы при желании на катервиль можно было устанавливать кресло Рикаро, как у меня на C1000. Проходимость у намного лучше, чем у C1000. Также катервиль очень маневренная. Она может развернуться на одном месте в узком пространстве, чего на C1000 я сделать не могу. Катервиль весит всего 75 кг. Это в 2,5 раза меньше, чем C1000, что очень удобно при транспортировке. Если вам нужна маневренная кресло коляска вездеход, то Caterville 4BD соответствует всем этим параметрам.